и дорогие мои телезрители сегодня я хотел бы вам рассказать о удивительном проекте который был уже в во втором веке по хире во втором веке хиджри, то есть 1200 лет назад 1200 лет назад этот проект появился на свет и работал долгие-долгие годы. Долгие-долгие годы и долгие века он работал. А это вот этот аквадук. Аквадук и его построили по приказу одной женщины. Сейчас я хочу вам рассказать про эту женщину. Ее звали Зубейда. Ее звали Зубейда. Она была Амира. Амира уммуджафар Умму Джафар, то есть Амиров, она жена правителя Гаруна Рашида. Жена правителя Гаруна Рашида, ее звали Зубейда, бин Джафар. Она была из рода Гашимитов, Курайшия. Она была Курайшиткой. Родилась в 149 году, умерла в 216 году. И она, как я сказал, была женой, Гаруна Рашида, Халифа. И каждый, кто вот приезжает в Мекку, посещает Таев, посещает Арафа, посещает Муздалифа, они видели, что у подножия горы везде вот этот забор, вот по которому я сейчас хожу, по которому я вот сейчас хожу, вот этот забор, он везде, вот доль всех гор. В долине Мина, в долине Муздалифа, в долине Арафа, вы видите именно вот такой вот забор. Это называется аквадук. Аквадук, в нем внутри, смотрите, туннель. В нем внутри туннель. Смотрите, какие толстые стены. Сверху плита еще они делают, сверху покрытие, чтобы ничего туда лишнего не попадало. И вот там, там протекает вода. Откуда берется эта вода? Давайте смотреть историю. Зубейда прибыла в паломничество. В 186 году по похитили, она пришла и во время своего хаджа, она увидела и осознала все масштабы трудностей, с которыми сталкиваются простые паломники на пути в Мекку. Потому что не хватает воды, потом усталость, истощение, не хватает воды для тахарата, не хватает воды для питья. Сами знаете, в Мекке жара 50 градусов, особенно летом. 50 градусов жара. И вот... Люди мучаются, люди умирают, а, воды рядом нету, вот такие вот камни, вот, вот. представьте себе, что вот, вот это вот время, и вы пришли на хадж 1200 лет назад, ни кондиционеров, ни машин, ничего нету, ни, ну вот ты вот под открытым небом, у тебя там а, и храм, у тебя тут еще а, дети, семья, супруга может быть, родители пожилые с тобой, и вот ты вот под открытым небом в долине Мина должен находиться в Муздалифа, на Арафате. Естественно, очень тяжело, очень тяжело, очень тяжело. И Зубейда это увидела. И она увидела это. И как люди мучались, умирали, пошли на хач, выполняли хадж, может быть, кто-то умирал, их хоронили в Мекке. И Зубейда Зубейда, она решила делать большой проект вот этот проект Аквадуков, и приказала выкопать вот эти водные каналы. Она выкупила все земли в этой местности, кому принадлежала эта земля, выкупила, все аннулировала фермы, какие-то пальмы, какие-то заросли. У кого-то здесь плантации были в долине Мина, в долине Муздалифа. Она все, все, все забрала. Все забрала, купила. И она приказала, чтобы здесь строили каналы, вот эти аквадуки, каналы, и вся вода, вся вода, дождевая вода, когда после дождей вода с гор стекает, она попадала, эта вода по этим аквадукам, она попадала в большой-большой водоем. Она приказала вырыть водоем, и вся вода там собиралась. И распределялась во время хаджа, вода эта распределялась для паломников, чтобы паломники пользовались этой водой, для омовения, для питья, взять гусуль. Воды хватало для людей во время вот этого пятидневного паломничества в Мина, Арафате и на Музлифа. И в этих заборах сделали вот, вот этот канал. Был неделю назад дождь, очень сильный ливень, как раз в канале, в этом еще вода даже сохранилась. Глубина канала, если я спущусь, то в мой рост, то есть метр восемьдесят, здесь высота этого канала. Высота этого канала метр восемьдесят. Вода поступает туда специальное отверстие, специальное отверстие, и вода поступала в этот канал, и потом по этому каналу, направлялась в э, специальный водоем Айн, называется Айн, водоем Айну Зубейда. Представляете, этому Айну Зубейда 1200 лет. До последних времен им пользовались даже. До последнего власти Саудов даже пользовались этим каналом. Вот это вот аквадуки. Раньше они поставляли воду и в город, и в крепость до сих пор аквадуки сохранились, как в Египте. Ну и вообще, если посмотреть по Википедии, в России остались аквадуки. В разных государствах, где-то 40 километров, где-то 50 километров. Но на тот момент, представляете, вот этот аквадук, когда его строили здесь. Если вспомнить историю жизнеописания Сиры. Значит, 1200 лет, 1200 лет канал Работал и люди пользовались водой, собирали воду и использовали ее 1200 лет. Представляете, 1200 хаджей, и сколько паломников и сколько людей пользовались, кроме хаджа, сколько людей использовали эту воду. И дай Аллах, чтобы награда этой Зубейди записывалась как садака Джария записывалась, записывалась, записывалась. Сколько еще будут пользоваться даже этими фрагментами? Может быть, птицы, может быть, какие-то еще животные будут эту воду использовать. Дай Аллах, чтобы в записывалась награда большая, как садака Джария, непрекращающаяся садака. Действительно, этот проект был очень грандиозным. Длина стены этого аквадука насчитывает около 20 километров сколько рабочих было задействовано в этом около 5 тонн золота было истрачено на этот проект и этот проект принес большую большую пользу для этого города для жителей этого города и для всех гостей этого города для всех паломников это же надо же вот так срезать камень смотрите, все срезали обрубали фундамент специально делали для стены Видите, как обрезалась вот эта вся порода. Это все горы вот так сделать, чтобы вода с гор стекала. Субханаллах, Субханаллах, Субханаллах. Баракаллаху фейкум, Аллаху хайран, субханакаллахума бихамдик. Ашхаду аля илахи анта ва тубу илейка.